Да, давайте начинать. Сейчас, угу. на секундочку. Покольно. Сейчас угу. Да. Uh, собственно, я представляю, работаю в компании «Сигежа Групп». Я представитель дирекции по внутренней коммуникации и бренда работодателя. Я специалист, работаю здесь uh, чуть больше полугода, поэтому для меня это такая новая и профессия, и должность, и работа, в принципе. Поэтому так все с нуля у меня. Вот, uh -huh. в целом «Сигежа Групп» — это вертикально интегрированный промышленный холдинг. Это такая крупная корпорация, можно сказать. Нам всего 8 лет, нашей компании — но у нас очень много предприятий, мы очень большие, у нас больше уже 20 тысяч сотрудников. И проблема главная состоит в том, что сотрудников очень много, но так как промышленная отрасль такая достаточно непривлекательная среди молодых специалистов, стоит серьезная задача как раз-таки привлечение молодого персонала, так как, ну, по понятным причинам это очень ценный кадр, лояльный, который можно обучить, который достаточно дешев еще на рынке, пока не обучился, вот поэтому у нас с недавнего времени вот буквально год мы работаем над тем, чтобы активно вовлекать, привлекать и а, сохранять молодежь на наших предприятиях. Важно сказать, что это как а, управляющая компания, вот там, где я в, офис, в московском офисе, это главный офис у нас, а, как туда мы привлекаем, это стажерские программы, молодежь у нас в основном, ну и специалисты там до обычно 25 лет, так и, конечно, на производство, это выпускники чаще колледжей, вот, по нашим профильным специальностям в промышленной отрасли. Так, можно другой слайд следующий? Вот, собственно, мой проект и называется как привлечение и удержание молодых специалистов. Целью является как раз-таки закрытие кадровых потребностей на нашем производстве, на наших предприятиях, молодыми специалистами с обязательно профильным образованием, но это, кстати, не главный фактор, так как наша профессия, ну, точнее, наша профессия, нашим профессиям достаточно легко обучиться, лишь бы было желание, мотивация, и лишь бы были эти люди. Большая проблема в том, что этих людей просто не хватает, так как большинство предприятий, они достаточно удалены от целей, регионов, в которых находятся, поэтому там, в принципе, беда с кадрами, с людьми, да, и с теми, кто готов работать на а, предприятиях, которым уже по 100 лет, и, естественно, это не самая привлекательная, может быть, работа для молодежи, но с чем мы пытаемся работать. Вот. Ну, да, принципе, и плюс, можете... может, еще вы попадаете, ну, может быть, не совсем с МС, МС сейчас надо чуть больше, но мы все попали в яму в яму как бы коленческую 90-х. Да. Да, да, и это тоже то, с чем мы, конечно, работаем. Потому что старый как бы персонал он так или иначе иссякает, а на смену очень сложно подобрать таких же квалифицированных. Ну, найти такие же квалифицированные кадры. Поэтому очень важна такая преемственность поколений. важно делиться опытом с молодыми людьми, как минимум потому, чтобы они просто были у нас на предприятиях, потому что когда закончатся старые, что-то надо будет делать. Они не будут закончатся, 42 года, я просто позволю себе прокомментировать. Сейчас, конечно, возможно, я не знаю, как пойдет ситуация, пока МС тоже, пока я так Правильно понимаю, является ну, в связи с частичной мобилизацией, да, пока их тоже не трогают uh -huh. да, в рамках частичной мобилизации. Не всех, конечно, но вот тех, на кого вы yeah. видимо вот. Но в целом, мне кажется, если, конечно, это мужчины, то, да, выборка может быть меньше, но в целом, вот сейчас вопрос, да, как бы на какую горду обращать внимание, потому что мс явно на всех не хватит. Ну и плюс еще uh -huh. вот самый активный возраст он сейчас пойдет на частичную мобилизацию, если мы говорим про мужчин. Вот. Ну, так, комментарии да. на полях. Да, да. Угу. Но это еще проблема, которая даже пока не в поле нашего обозрения. Она даже уже без с... нее... скоро да. станет, я боюсь, да. Угу. Вот, вот к сожалению, да. Давайте двигаться дальше. Да, да? вот. Угу. Да, можем перейти дальше. Да. А, собственно, проблемами являются как раз, как я уже сказала, отсутствие а, имиджевости лесных профессий. А, слабая программа адаптации текущая на компа в компании, потому что, опять же, преимущественно, особенно в, не в управляющей компании, там как раз превалируют у нас молодые сотрудники, вот, но на предприятиях это взрослые люди и молодые специалисты пока что не особенно недооценены. Не до, не надлежащим образом, с чем предстоит работать. Для этого нужно, конечно, улучшать программу адаптации, систему мотивации, поощрения молодых сотрудников, пока это стоит как проблема. Вот. Опять же, есть профильные образовательные учреждения, с которыми нужно работать, и с которыми на текущий момент работа выстроена не самым эффективным образом, чаще потому, что сейчас специалисты с регионов пока не особенно даже осознают ценность этого ресурса не просто привлечение информирования, а именно полноценную цикличную работу с образовательными учреждениями, они пока не видят в этом практического польза, с чем мы тоже пытаемся очень работать с этим. Да, им кажется, mm -hmm. что они молодые, и как бы в них нужно да, много вложить, чтобы что-то случилось, да, а тут им, им, и как бы я понимаю, что это разница между как это, более долгим горизонтом планирования и более коротким горизонтом планирования. Что по короткому горизонту планирования есть понимание, что нужно закрыть позицию здесь и сейчас. И как да. бы соответствующая квалификация. Соответственно, ЭМС этому критерию не соответствует. Но если мы не делаем школьных проектов, там, проектов с колледжами, и мы не вбиваем, что Сигежа там самый лучший, грубо говоря, вбиваем, да, но ну, я имею в виду, что в положительном ключе, mm -hmm. то... И воронка не будет расширяться в будущем. То есть как бы тут вот надо какой-то, видимо, баланс найти и даже может быть решение тоже, чтобы вас поддерживал в этом. Ну, возможно, да, стараемся работать да, с тем, чтобы HR-специалисты как минимум осознавали ценность этого, этих всех мероприятий, потому что, да, действительно, это запал на будущее. Возможно, сейчас им это не так актуально, но через три года, если каждый квартал ходить в колледж или вуз и говорить, что мы такая хорошая компания, у нас столько возможностей, через три года человек не будет, если не будет слышать ничего, кроме Сигежи, у него будет дорога прямо выстроена к нам, вот, и мы, это сейчас не выстроено таким образом, но мы пытаемся на это воздействовать, угу, это важно. Фокус. Угу. Вот. Дальше, да, Да, собственно, да можно дальше, угу. собственно, целевая аудитория проекта, ой, да, целевая аудитория проекта в соответствии с фокусом, это молодые какие-то, в перспективе молодые специалисты, то есть это, Первый уровень – это старшеклассники и uh, уже абитуриенты, которые уже в 9-10 классе, но можно мы работаем и с школьниками помладше, так как нужно прививать, в принципе, какое-то представление у детей о каких рабочих профессиях, что они есть, что они сейчас тоже uh, важны, а не так, что все... Это, в каких-нибудь IT-классах пойдут обязательно программистами. Это не так, это не всем нужно на самом деле. Просто есть еще проблема того, что, наверное, нет такого понимания у... О... Тех, тех, кто работает с молодежью, что нужно давать как бы, представление людям о том, что не всем там быть теми же директорами, не всем это нужно, не всем быть айтишниками, просто потому что им это может быть не близко. Вот поэтому, возможно, да, невозможно, а нужно работать с профориентацией, и, возможно, не, не только с фокусом конкретно на нас, а чтобы ребенок сам для себя осознавал вообще, а чего он хочет. И, возможно, мы дадим ему Прямо возможность. С языка, с языка сняли, да. как раз сейчас буду получать сертификат по профориентации подростков, ну, поскольку это там совпадает с тем, что я делаю много лет в том числе, да, вот, uh -huh. я абсолютно согласна и даже как бы вижу, как бы, такую вот поляну для компании, да, это вот, ну, как сказать, большее взаимодействие с квалифицированными. А что меня смущает, допустим, в московских профориентаторах, там, моя работа, да, то, что все-таки uh -huh. это, наверное, больше преподаватели вузов психологи переквалифицировавшиеся, а мне кажется, uh -huh. что нужно как раз вот тот самый мостик э, профориентация, то есть как бы, э, ребенок его родители профориентация и собственно сама компания, да, то есть ее программы uh -huh. и чтобы было как бы разнообразие всей этой истории, потому что иначе получается, что действительно все там дойдут в айтишники, в психологи, там куда там еще модно, вот, поэтому я вас в этом плане поддерживаю. Да, вот это навязанная шаблоны с этим нужно работать, потому что нельзя выстроить какой-то единый образ, который будет работать для всех. Важно давать вот как раз-таки какой-то горизонт вот этого вот выбора, чтобы ребенок не просто так надо, так важно и нужно, потому что мне все об этом сказали, а потому что я так чувствую. Что вот нужно детям эту возможность давать. Же, возможность для, да. А для нас получить не просто кадр, который придет и через год осознает, что это вообще не его, а кадр, который ну, еще ребенком осознает для себя, что может быть это ему действительно интересно, и уже у него будет нацел на это. Все-таки это важнее, вот получить Согласна. человека, который понимает, зачем ему это надо, а не попал сюда просто, потому что. Согласно. Ну, ну, уровень особенности подростков не самый высокий, да, как бы особенно младшему возрасту. Ну, старшим повыше, но в целом, если с этим не работать, то ничего не произойдет. Да, да ну, значит, да, да, правильно. Да, да, собственно, да. Да, Можете, в целом, да, да, да? я вот тут обозначила потребности основные, да, для всех, да, поэтому можно, да, базовые каналы связи, каналы коммуникации, да, это тоже, опять же, у меня по целевым аудиториям, это я выделила основные каналы коммуникации, это как социальные сети, какие-то личные офлайн мероприятия и печатная продукция, которая может как и без нашего участия раздаваться, но скорее, ну, если это школы и вузы, то это какие-то, опять же, то, что остается после офлайн встреч либо mm -hmm. мы там, например, как со степенью, программа Мы ее вот в этом году запустили. Мы просто направляем в регионы информацию, какие-то разработанные шаблоны, афиши, а они уже у себя там распространяют. Таким mm -hmm. образом, вот, то есть понятно, что старшеклассники у нас еще не, не, не так, чтобы иметь в карьеру, но... Узнавать им о том, что есть в их регионе, опять же, это большая часть ориентирована на регионах, это такие маленькие обычно регионы, где кроме нашего -то предприятия почти ничего и нету. Ну, вот. У нас часть предприятий, в принципе, градообразующие являются, и очень важно, чтобы дети понимали, кем они могут там в своем регионе состояться. И для многих, как уже было выделено в потребности, ну, есть такая большая проблема, в том числе для нас, и не только для нас, и для регионов, а в том, что существует отток как раз-таки молодых mm -hmm. людей, и с этим тоже нужно работать, и нам, нам важно в это тоже включаться, потому что нам нужно, чтобы люди оставались в своих регионах, потому что никто из больших регионов к нам приезжать не будет. Будут, конечно, приезжают на работу, но важнее, чтобы они оставались там. Таких людей просто больше, с чем можно работать. Поэтому на это должен быть сделан фокус. <къем> вот. Ну, собственно, да, со школьником, ну да. Контент-план угу. я разработала для это был такой мой макетик, в том числе для mm -hmm. карьерной группы, и которые, в принципе, адаптируем, адаптируем от mm -hmm. все активности, которые можно, в принципе, с молодежью проводить. То есть, в целом, это обозначены основные рубрики, которые, на мой взгляд, будут интересны всем молодым людям, как от школьников, так и до молодых специалистов, которые, к примеру, может быть, попали на какую-то работу, условно, профессию, но если мы им расскажем о том, что у нас еще есть, в mm профессиях -hmm. лично от других сотрудников, возможно, у них там сменится фокус, и если они поняли, что они не там себя нашли, условно, они смогут найти возможность другого применения, опять же, у нас. Вот, mm -hmm. поэтому важно рассказывать о, о нашей компании, о наших фактах. Это скорее для ну, еще тех, кто не с нами, для школьников и студентов. Вот. И очень много, я считаю, нужно рассказывать о наших профессиях, потому что я сама, когда пришла на пришла к нам в компанию, я ну, думаю, вот это подвесим? вот действительно. Надеюсь, вы так, слышно сейчас? Я вас слышу хорошо, сейчас слышно? Осталось буквально несколько слайдов. Виктория, перезайдете. О, отлично. Опять, так, да. вы меня слышите? Да. Вас... Слышно, да? Да, теперь да. Угу. На самом интересном Отлично, не не вы мне не да? Угу. Смотрите, в целом, просто же на всякий случай, чтобы... Я не хочу как бы вас прерывать на всякий случай, просто чтобы... Я смотрю на ваш контент-план, поскольку я регулярно смотрю на такие же контент-планы, своих подчиненных, ну, и там, uh -huh. команда, тоже как бы есть люди, которые занимаются чарбрендом, это моя тоже история, которую я курирую, в том числе, могу сказать, что да, все, все вполне логично, то есть, тут есть и а, там разные форматы, и то, что можно готовить заранее, и, наверное, то, что есть там, отходное, то есть, ну, по, по необходимости, вот, и вакансии. Единственное, что я вот прокомментирую, что горячая вакансия. Вообще не знаю, насколько вы сможете закрываться через карьерные группы, вакансии. Скорее, это просто взаимодействие с аудиторией. Мое мнение, да, могу ошибаться, но вот опыт показывает, у нас, конечно, нет синих воротников, у нас белые воротники, тем не менее, тоже очень сложно бывает найти людей и так далее. И вот с ЭМСами мы поняли, что для нас работа в социальных сетях, она заключается по большому счету в имидже, да, повышении имиджа, либо расширении воронки, но вот именно такой долговременной воронки, то есть целевых действий по заходу и закрытию вакансий вот в наших mm -hmm. э, корпус социальных гру группах нет но что касается допустим каких-то специализированных групп либо ресурсов там хантер не знаю и так далее с которыми у нас другие есть активности вот эм, скорее люди просто заходят чтобы узнать пообщаться получить информацию а вот как бы конверсия она не, в этом плане не происходит в целевом действии она не выражается если у вас немножко по-другому, будет здорово, но в целом, если не так, да, то есть если нет, это тоже нормально, mm -hmm. это тоже понятно, да, потому что мы, допустим, когда хотим купить себе, не знаю, юбку, мы либо обожаем какой-то бренд, и нас, скорее всего, меньше, да, тех людей, кто обожает какой-то бренд, и мы любые юбки, любые, там, не знаю, кофточки покупаем. А если нам нужно купить юбку, мы задаем поиск, мы помним, а, вот там, вот там, посмотрю, посмотрю, смотрим, как вот на моделях. Ну, то есть, если приложить поиск работы на такую же задачу, как поиск какой-нибудь части одежды, да, упростив, то в целом, мне кажется, понятно, почему люди заходят в карьерные группы, да, или там на YouTube, не для того, чтобы тут же откликнуться на вакансию, да, а просто посмотреть, примерить на себя, да, понять, что там как. вот. Поэтому ну, это такой комментарий на полях. Возможно, у вас будет другой опыт. То, что я вижу, я вижу пока такую вот историю, что через Нет, теперь, да, да, да. Мы а тоже, что? Я тоже это заметила, такое есть. Единственное, я думаю, что их можно публиковать, опять же, не с целью да. действительно закрыть да. в того, чтобы молодые да. люди, которые еще не знают, да, какие вообще есть профессии, чтобы они видели, что да, у нас да, есть, да, чтобы да. мы рассказывали. Вот у меня, например, фокус на реальных людей, которые реально о своей профессии будут рассказывать простым языком. Не оператор, механик какой-нибудь машины, что черт ногу сломит, пока произнесешь эту вакансию, а нет, стоит вот реальная девушка, там 18 лет и говорит, я кайфую за своей работой, это здорово, потому что я вот себя в этом нашла. И человек смотрит и понимает, что это не какая-то там абстрактная штука, куда идут там 60-летние тети, которые больше никуда не могут попасть, а нет, я тоже могу себя в этом найти, здорово, что это есть. Поэтому да, все да, закрытие скорее. Согласна. Ну. ну да, я говорю, это да. и как бы расширение воронки такое глобальное, да, и вот имидж, да, выстраивание, как бы одно и другое, оно взаимосвязано. Хорошо, я на следующий слайд тогда переключаю. Угу. Да, да, давайте. Угу. Да, собственно, команда проекта у нас направление работы с молодежью входит как раз-таки в нашу дирекцию по внутренним коммуникациям и работодателя Это вообще у нас достаточно новое направление. У нас в дирекции по внутренним коммуникациям есть директор по внутренним коммуникациям, специалист, который работает по проектам корпоративным. Uh -huh. Вот не связан с молодежью и появился руководитель молодежных проектов. Это как раз мой непосредственный руководитель, вот, и, который в принципе занимается вот какой-то генерацией этих проектов, коммуникацией с первоначальной с предприятий, донесением пользы этого всего, потому что как оказалось, на самом деле, очень большая проблема стоит в том, чтобы донести наши вот эти взгляды специалистам из регионов, потому что mm -hmm. у них это все вообще, они по-другому на это смотрят. И, скорее всего, мы чуть больше правы, потому что можем чуть больше анализировать mm -hmm. вот такой вот общей информации от других предприятий об опыте, о практиках, а они, к сожалению, этим не обладают, но почему-то очень уверена в том, что это все бесполезно. Мы вот, опять же пытаемся с этим работать, вот это большая проблема. Я вот для себя ее вижу. Я вас понимаю, большого... на самом деле, многие активности, которые мы внедряем условно с помощью учеб, ну вот есть похожий пример по степени безнадеги в отношении. Давайте так скажу. Это внедрение, допустим, проектов, связанных на, по, по найму сотрудников с инвалидностью. Да? Не секрет, что производство да. есть квоты, государство стольную степенью уретивости бьет по голове, если ты их не исполняешь. Соответственно, есть два пути. Первый такой фейковый, да? второй реальный. Но фейковый не всегда возможен, не всегда этически возможен. Соответственно, реальный он наталкивается на суровую правду жизни, что... Органы, которые призваны тебе помочь находить таких людей, они абсолютно тебе в этом не помогают. Они присылают тебе тех, кто не может работать на твоих предприятиях. Соответственно, когда начинаешь с этим разбираться и работать, ты понимаешь, что ты в первую очередь сталкиваешься с сопротивлением даже не непосредственных руководителей, а руководители, как бы, ну вот, по HR или менеджеров по HR uh -huh. на местах. Почему? Потому что у них в голове есть, ой, ой это вообще это ж кошмар, у нас и так не хватает, а теперь этого же не уволишь. Ну, то есть там есть куча всяких мифов, часть из них правдивая, отчасти, часть нет. Но в целом, вот как бы, надо начинать с работу с hr да? Но здесь, знаете, как HR это классно, да? они ваши проводники на местах. Но вполне возможно, что вот та самая ключевая целевая аудитория это линейный менеджмент. Да? Если бизнесу что-то надо, условно, да, он HR надавит. Поэтому если будет у вас какое-то количество, ну, модное слово «амбассадоры», которые затерли до «нельзя», по mm -hmm. сути, про что это? Агенты влияния, да, то есть ваши добровольные помощники-сампы, mm -hmm. вот, которые могут вам помочь. Э, и, ну, как бы, если будет несколько людей, которые про это да, в регионе, в одном, в другом, в третьем, тогда вам будет проще даже на HR. Но с HR, безусловно, тоже надо работать. Я переключаю на следующий слайд, верно? Да, да. Давайте. Да, собственно, проверка результативности строится как раз на тех каналах коммуникации выделены до, опять же, это оценка вовлеченности уже сотрудников, которые на местах, которых нужно удержать, и о поддержке, и об их условиях. В принципе, очень важно, мне кажется, собирать какой-то фидбэк. Для этого, кстати, на это очень хорошо действует молодежное объединение, которое мы сейчас также очень активно развиваем в регионах. Людям это важно, молодым специалистам это важно, и это создает такую такую сплоченную команду, которая приносит реальную пользу бизнесу, поэтому вот мы в это русло тоже растем, И это mm -hmm. тоже, как один, я бы не указала, но это важно тоже. Ну, там, сказать. молодежный, так называемый, там, актив это называют, или как да, еще. да, да, молодежный есть... актив, молодежное движение. Ну, то есть, я не знаю, есть у вас профсоюз или нет, ну, как бы, если профсоюз, то это обычный молодежный актив, если нет, то совет молодых рабочих, как угодно это может mm -hmm. называться, но в целом, знаете, то, что действовало на местах в Советском Союзе, как, как бы, система экономическая была другая, но в принципе, механизмы функционирования предприятий так или иначе, да, то есть как бы нужна молодая кровь, нужна опытная часть, нужна активная часть, и ну как бы этот процесс, он, ну он как бы сказать, никто его не отменял, вне зависимости от того, живем мы в советские времена, либо мы живем во времена ну, постсоветские или там да. совсем новейшие времена. Мне кажется, все равно эта циркуляция должна быть, знаешь, предприятие, как вы говорите, ну абсолютно останется без кадров, да, какой-то ага. момент времени. Поэтому, да, молодежный актив это наше все. Да, да это здорово, потому что профсоюз себя на самом деле уже изжил с советского времени, в плане он как бы есть, но его как бы нет. Я вот лично общалась с представителями руководителей вот этих молодежных объединений, которые создали свое молодежное объединение только потому, что профсоюз ничего не делал, а им хотелось чего-то делать. Но они взяли это под свой контроль, а мы это сейчас подхватываем, пытаемся придать им это какого-то ускорения в том, чтобы они... Да, мы там нагружаем какими-нибудь проектами, не то что проектами, а предлагаем какие-то варианты для активностей. И опять же, это всегда откликается, особенно людям с регионов, которые у них да. там, в принципе много активности на каких-то региональных уровнях проходит. Да. В основном это спорт. У нас вообще такая спортивная кампания. У нас каждые полгода проводилась спартакиада, осенняя, mm -hmm. о, летняя mm -hmm. и зимняя. Вот, и поэтому у нас есть такая ориентация на спорт. И молодежное объединение активно в этом участвовали. Вот, и мы продолжаем эту традицию, вот, поэтому спорт сближает, и мы на этом делаем акцент. Это очень хорошая вот. тема, да. Угу. Я да. смотрю по результативности, если там в предыдущей зарении я говорила, что вам нужно все-таки какие-то измерения делать, да, потому что у mm них -hmm. другой проект, но суть не в этом, суть в том, что я верю в то, что если ты это не меряешь, ты не понимаешь, как этим управлять, да? соответственно, у вас с измерением все хорошо, mm -hmm. можем двинуться на финальный слайд. Я помню, что у вас время ограничено. Вот. Да, давайте, отлично. А, уже